Мне 16 лет, мне вообще полностью все понравилось. Возможно, было иногда некомфортно, потому что там ну, дети, наверное, все-таки как-то шумливо было, но мне не помешало это все равно получать. Те знания, которые здесь преподают, и что могла тренер сказать, но я не знаю. Но их у тебя было двое? Двое, да, было. Ну, по большей степени я занимался Марией Михалом, потому что там два дня, и mm -hmm. одно, один день я прозанимался. И, ну, наверное... Нет, не выбирай. Я, я не было, mm -hmm. Мог порекомендовать бы, наверное, потому что действительно обучающая программа, курсами я в общем доволен. Mm -hmm. Ну смотри, ты видел в группе, что дети разных возрастов. А, можешь оценить, все-таки же разные материалы давали, им и тебе. Вот те материалы, которые тебе давали, как ты считаешь, они адекватны вообще были твоему возрасту? Не, не было такого, что ты получал очень легкий материал, думал, да что за бред, почему не дает? Нет. То есть, угу. по, по давали, Тот результат, который ты получил, сам доволен? Доволен. Доволен тем, Спасибо. Давай твою маму послушаем. Я довольна очень курсами а, Несмотря на то, что ребенок занимался самостоятельно а, Мы с Настасией Олеговной приняли решение Что отдадим все на его ответственность С чем он благополучно справился а, С Марией Михайловной у нас тоже был постоянный контакт Относительно домашнего задания Валеры С целом курсами мы очень довольны Результатами очень так что... Будете рекомендовать своим знакомым? Конечно.